И всем привет, с вами Грибник. Сегодня мы будем играть в Roblox. Вот такая паркур вот карта от Бауди. Вот, она так не очень большая, по сути. Но все же времени у нас займет. Так, станем губка Бобой. Губка Бобом. Ну поняли, короче. Попробуем Бауди стать. Теперь мы губка Боб и будем проходить паркур Круто. Упали. Это очень печально. Я вообще сначала хотел без падения записать. Поставьте лайк и подпишитесь на канал, пожалуйста. Но у меня бы это... Не получилось бы. Как я понял. Челленджи без падения пройти всю эту карту. Так вообще как будто я псих. Чуть-чуть временно. Скорее всего, я сегодня буду умирать из-за из лагов. Но это, наверное, не точно. Ух ты, здесь можно просто пройти. Я думал, нельзя я упаду. Ну, как видите, можно. И кстати, если вы, у вас есть на телефоне робокс, ну или на компьютере, можем сыграть вместе, пройти про карту или записать совместный видеоролик. Но это если вы уже хотите это делать ведь мне любая помощь сейчас важна. Так, прыжок, прыжок, прыжок, прыжок, прыжок. Знаете, почему я обрезал? Это потому, что я, получается, упал там и я не хотел этому показывать. Так, синяя, зеленая. Я думаю, еще раз зеленая будет. Так, проверю еще раз. Да, это зеленая. Ура! Очень смешно. Так. Мы прыгаем по разным фигурам. Я не знаю, даже треугольники это можно назвать объемными. Пирамидки такие. Можно так по идее назвать, но я не буду. Перепрыгиваем через какие-то синие штуки. я не знаю, как это назвать. Кубик. Эх, упал. Но это печально, но каждый может упасть. У каждого есть право на ошибку. Так. Нет, не получилось. Попробуем другую тактику. Круто получилось. Вот прям прокатило. Это получается... Я не знаю, как это назвать. Но мы только что паркурили, не знаю. А сейчас мы по паркурили по прямоугольникам. Это кружки. Знаете, как в Лего было раньше вот такие кружки, да, можно ну, может быть и сейчас есть. Так. Ой. Но у меня подлагивают, вы сами видите. Поэтому я по умираю. И прохождение выживания выйдет. Вот прям выйдет. Оно выйдет достаточно, наверное, скоро. Просто я только сейчас после, зап... после того, как выложит этот ви... виде... видеоролик, я буду записывать выживание в лесу. И получается, ну, будет, наверное, круто. Я вот не думаю, что вам понравится. Ну, мало ли. может быть так пропрыгиваем через лего кубики прямоугольнички такие это какие-то шестиугольники были ну мы пока что еще до середины не дошли а кстати забыл сказать вам мы, по идее, должны, мы должны пройти эту карту, вот видите, получается, в верхнем левом углу, там написано B, the record. Мы должны пройти, получается, эту карту, чтобы время это не закончилось. Получается, это карта на время. И вот у нас такой маленький челлендж. Пишите, сейчас спуститесь по, под ролик, в комментарии и напишите, получится это у меня или нет. Как раз посмотрю, кто до этого момента дошел. Так. Якоря. Якорь. Прыгаем. это получается такой нудненький видеоролик потому что смешной формат я пока что не освоил поэтому пока что будут такие нудненькие-нудненькие видеоролики выкладываться вот вы понимаете, я вот прям как, как дропер, прям вот так вот ровненько упал в тот квадратик который прям который который прозрачный прям дропер. Напишите в комментариях Хэштег Грибник Дроппер угу. Предлагала. Так, теперь красные колесики Колечики Колесики колечки. Ой, камера уехала Так Теперь Ну я не знаю, что это за фигура Не, ну одно я знаю Это типа треугольник, пирамида А второе я не знаю Так. И скажите, пожалуйста, в комментариях дальше снимать нерв видео видео по робоксу или нет? Это вот. Вот, пожалуйста, вот напишите. А, кстати, я еще хочу снять видеоролик про пародию на Counter-Strike. Получается, на. IPhone. это не то, которое вы сейчас подумали, что такое это. Я думаю, что это другая. Не ту, которую вы подумали. Она... Ее на андроиде нету. Поэтому пишите в комментариях, снять мне ее или нет. Но если, если кто-то хочет, чтобы я снял, получается, шутер, пострелялся с настоящими игроками, то говорите. Она на телефоне у меня уже установлена. Напишите, я поиграю. Сниму. Так, попробуем сейчас аккуратненько пройти этот паркур, чтобы не умереть. Вот это было рискованно. Рискованно. У нас осталось всего 4 минуты. Думаю, мы справимся. Вот прям думаю, думаю. вроде по идее да это кажется последний слой и все мы справились а я ненавидел никогда я всегда ненавидел эти вот выделенные получается Но ну, вы поняли вот этот вот этот этап я всегда ненавидел вот видите этот вот я всегда ненавидел Потому что они так, типа они, получается, как в шахматном порядке, когда идут, они их делают иногда очень высокими, что прям сложно, сложно пролететь так, чтобы не попасться. Вот это вот прям. Вот, я вот часто из-за этого ненавидел и не проходил паркур. Потому что часто они это впиливают. И часто они делают слишком широкие. Ух ты, и это тоже я ненавидел. Ух. Вот так-то. Кто услышал, что у меня на заднем фоне идет губка Балквадратные штаны, тому респект. Так. А, и напишите, какой у вас, у вас был любимый мультик в детстве или сейчас. Мне прям будет интересно почитать. И тем временем мы уже на финиш, финишной прямой. Сейчас намеренно прям в конце сольюсь в этот вот, закон подростя. Вот прям всегда был такой закон подростя, что типа ты хочешь это, но оно не происходит. Видите, нас осталось всего две минуты. Я уже хочу с вами прощаться. Вот, там человек был. Ну и... Так, с вами был Грибник. Это видео, получается, вышло в экспериментальном формате. Пишите, проходить, проходить мне его дальше? или не, проходить, проходить мне паркур, паркур, паркур карты дальше? Или нет? Или тайкан или какие-нибудь в робоксе? Или вообще робокс отстать от робокса и ничего не проходить? Ну, все, Со всеми был Грибник. Всем пока! Смотрите только лучше!